Ребенок часто болеет? Достали эти постоянные сопли, бесконечный кашель, отиты, аданаидиты, два дня ходит в сад, потом две недели сидите дома? Вас, как маму, это сильно беспокоит. Вы тревожитесь, плохо спите, постоянно приходится ходить на больничный, либо просто не можете выйти на работу. Выход, к счастью, есть. Меня зовут Дмитрий Храбров, я помогаю часто болеющим детям стать здоровыми с помощью уникальных комплексных программ оздоровления, которые включают в себя традиционные медицинские направления, то есть мы определяем причины, почему ребенок часто болеет, они всегда есть. Прорабатываем эти причины. Второе направление – это оздоровительные методики, то есть различные дыхательные техники, лечебные массажи и многое другое, то есть те методики, которые любого ребенка сделают более здоровым. И третье направление – это психосоматика. Да, всегда здесь причем мама. Особенно у детей до 7 лет, а как правило, часто болеющие дети – это возраст от 2 до 7 лет. И в этом возрасте мама имеет огромное значение, потому что определенные мамины мысли, черты характера, поведение, эмоции и многое другое приводят, к сожалению, к тому, что ребенок может часто болеть. Это чистая психология, а когда психология влияет на здоровье ребенка, это психосоматика. И все это можно проработать в моих уникальных программах оздоровления. Поэтому, если вы заслуживаете стать спокойной, уверенной, счастливой мамой здорового ребенка, Нажимайте кнопочку внизу, записывайтесь на бесплатную диагностическую консультацию. Там расскажете о своих проблемах. Я дам вам несколько рекомендаций по оздоровлению ребенка. И если буду видеть, что программы оздоровления вам подходят, я вам их презентую, и у вас будет возможность писаться туда на специальных условиях. Все мамы, которые проходили мою программу оздоровления, доказали, что это работает. И если вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте кнопочку внизу и увидимся на консультации.